Вернулся.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 Да, Аликс, привет. привет! Стоп, как вопрос? Я не Рассказывай, как Это нормально. Пойдем, пройдемся, расскажешь. Есть перебой и топливных А попление местами отключать. Мерни немного. все из-за нехватки топлива Слушай, Давай я...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 Будет у тебя возможность прогуляться за периметром? пока не будет данных по последней операции. Ты хотя бы пока у меня не будет данных по последней операции, не выпущу ни одного человека за ворота. Ну что, на самом пойди что ли? Получается, что так. Вызывали полковник? Заходите. Кого ты там притащил? Приехал.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 Удачи! Удачи! Здорово, парни! Времени нет, поэтому заверните нам с собой. Ха, не торопись так, турист! Я вообще межручный, я первый раз тебя вижу. Прием, Закур, как слышишь меня? Это начальник поискового отдела Никитин. Команды 6 не вернется, мы их потеряли. Дай чёрт, какое оружие и амуницию они брали со вклада, чтобы мы читали постептику о потерях. Как принял? Да принял я, принял. Ха, я ещё вчера вечером принял. Давай с нас свои документы. Что у нас тут? Значится волонтер и молокосос. И за каким лешим вы тут Помогаем малочисленным силам нашей армии.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 оружием-то вообще пользоваться умеете а что остался еще кто-то кто не умеет Попокойся, не дрейф, все будет нормально. Может Тебе не кажется, что ты сейчас отправил пацана на смерть? Посмотрим. Забирайся, Олег. Э, кто-нибудь, подсветите выход, ни хрена не видит. Стой, сюда не нравится мне это место. Ты давай иди, а я обойду. Ч сидишь? Давай обыщи другого.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 Нам нужно выбираться отсюда. Черт, как знала. Не так быстро, господа. семён твою мать! Ты реально думаешь, что ты останешься в живых после того, что ты видел? Артур, я бизнесмен, за эту информацию не спишут много-много прошлых долгов. Да пошел ты! Все равно далеко не убежи.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 Смотри, как красиво! Да. То ощущение, как будто и войны никак.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 Don't wait,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 Вряд Теряем время. Даже если они сюда дойдут, они не найдут хвост бункер среди этих кораблей. Нам-то что, приказ из приказ стоит-то стоим? Да стоим.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 Но, однако, прости. Пришло время умирать. Ты и так забрался слишком далеко. Ну и где девчонка? -то? Даже не думаю, урод.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 Это тебе за отца, ублюдок. Маменький сыночек